И не только Ну а мы конечно же начинаем Во-первых хочется выразить огромную благодарность разработчикам Что они каждый день радуют нас вот такими вот фиксами Различных багов, различных косяков в своей любимой игре И это очень ребятки приятно И не может не вызывать уважения и восторга да, в адрес разработчиков Прошла с релиза всего лишь неделя А игра у нас достаточно сильно преобразилась Насколько именно она преобразилась Ты сможешь посмотреть в одном из моих прошлых видео Которые находятся в плейлисте под данным видео Ну и давай не будем разжевывать РСУС а сразу перейдем к делу. Во-первых, была оптимизирована ситуация, когда лошади у нас отображались как неизвестные. После того, когда игроки в пвп режиме помещали своих лошадей в конюшни на настраиваемом частном сервере. Еще было обновлено описание в журнале смертей от холода, жары и яда в определенных областях. Далее у нас было оптимизировано время открытия сражения в графстве на северах Европы и Северной Америки. Такой ресурс, как животный жир, теперь у нас больше не разлагается. Время гниения рыбы было у Увеличена до 48 часов. Была внесена небольшая корректировочка в то, что когда у нас игрок голоден и у него остается около 5% сытости, то его хпшечки, то есть его здоровье больше не будет восстанавливаться. Это сделано для того, чтобы избежать ситуации, когда человек достаточно часто умирал от голода после нанесенной ему травмы. Еще у нас был увеличен множитель коробки для консервов с 2 до 5 раз. Сюда же относится и множитель контейнера для льда для консервирования. Он был изменен с 10 до 20 пунктов. Таран больше не может проходить через открытую дверь небольшого размера. Также было пофикшено. Было скорректировано время открытия префектурной битвы на европейском сервере. Также было увеличено максимальное количество для гильдий обменивать медные монеты в день. Также было увеличено максимальное количество монет для обмена в гильдии. Еще была оптимизирована ситуация, когда таран не подлежит ремонту. Также была оптимизирована ситуация, когда настройка разрешения иногда не соответствовала норме в полноэкранном режиме, еще была оптимизирована ситуация, когда музыка продолжала звучать после выхода из боя. Ну что, ж, переходим дальше... Еще была исправлена ситуация, когда у нас лут не выпадал после убийства игрока на частном сервере. Такой косячок был, да все поправили... еще был добавлен новый инструмент конфигурации который может установить множитель времени изготовления и ремонта, а также Начальную точку формулы на настраиваемом сервере также было оптимизировано текстовое описание навыков воина, еще было оптимизировано сообщение о том, что маркер гильдии превышает лимит. До этого у нас такой проблемы не было. А теперь нас, смотрите, тоже все пофиксили. Еще была скорректирована осадная сила слонов и носорогов, которая может наносить урон строением только с защитной силы 53 и ниже. Из интересного можно отметить то, что теперь у нас имя пользователя добавляется в подсказку, когда у нас лагерь воинов используется другими людьми. Было пофиксана, и оптимизирована моделька деревянных ворот, да, которые у нас немножечко корявенько работали до этого Также у нас была оптимизирована ситуация, когда интенсивное столкновение некоторых компонентов с защитной стеной валуна приводит к невозможности пройти по ней Ну и еще была исправлена ошибочка, из-за которой участники не могли быть понижены в звании после заполнения гильдии Ну что ж, на сегодняшний момент это пока что все исправления, которые внесли нам дорогие разработчики в игру Списочек достаточно внушителей, несмотря на то, что все это выполнено было за один игровой день и достаточно неплохо у нас разрабы справляются с фиксами, с различных ошибочек, нежели в некоторых играх. В некоторых играх такому могут только позавидовать. Не буду называть пальцем и тыкать в них, конечно же. Я думаю многие о них и так прекрасно знают. А что ты, зритель, думаешь по поводу системы баг-фиксов в игрушечке Мифов of Empires? Нравятся ли тебе такие изменения в игру с целью увеличить ее качество и улучшить ее? Напиши, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу. Мы с тобой предметно все это обсудим в комментариях, ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Также пиши мне, предлагая, какие бы ты еще хотел увидеть игры на моем канале, и, возможно, в ближайшем будущем они точно появятся. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!